У берега цунами может достигать 40 метров. Цунами – это огромные морские волны, возникающие в результате сильного подводного землетрясения. При выходе волн на мелководье их скорость резко уменьшается до 50-100 км в час, а высота увеличивается. У берега цунами может достигать 40 метров. Вот как описывает очевидца цунами, обрушившееся осенью в 1952 году на город северо Мы услышали большой силы шум, затем треск со стороны моря. Оглянувшись, увидели большой высоты водяной вал, уступавший с моря на остров. Мы закричали, идет вода! Одновременно отступает сопу. Услышав шум и крики, люди начали выбегать из квартир большинство в нижнем белье босиком и бежать в сопке. На возвышении располагались армейские блиндажи, там-то люди расположились, чтобы согреться, стоял на ноябрь. Эти блиндажи стали их прибежищем на несколько последующих дней. После того, как первая волна ушла, многие ну люди спустились вниз, чтобы найти пропавших родственников, выпустить из сараев скотину. Думая, что все уже кончилось, они начали расселяться в уцелевших домах чтобы согреться и найти какую-нибудь одежду. Люди не знали, что цунами имеет большую длину волны и порой между первой и второй проходит десятки минут. Примерно через 15-20 минут после отхода первой волны вновь хлынул вал воды еще большей силы, чем первой, уничтожая оставшиеся дома и постройки. Этой волной был разрушен весь город, погибла большая часть населения. Тут же обрушилась третья волна, унося в море все, что осталось после первой и второй. Север Курильск был уничтожен. Из памятки для жителей Камчатской области. Что следует делать при угрозе цунами? При получении сигнала тревоги цунами необходимо немедленно покинуть помещение, соблюдая порядок, уйти из опасной зоны согласно плану эвакуации. Если вы находитесь вне зоны слышимости предупреждения, или в труднодоступных прибрежных районах, то при обнаружении признаков угрозы следует помнить, что волны цунами могут достичь берега через 15-20 минут после начала землетрясения. За это время надо незамедлительно принять меры защиты. Необходимо уйти от побережья в глубину суши на возвышенность, где высота над уровнем моря составляет 30-40 метров. Если вы находитесь на берегу замкнутой бухты, то эта высота должна быть не менее 5 метров. Уходить от берега необходимо вверх по склонам, а не по долинам рек, так как наиболее далеко вглубь суши цунами проникает именно по рекам. При отсутствии поблизости возвышенности надо уйти от берега не менее чем на 2-3 километра. Если в течение 1-2 часов после сильного землетрясения волны не обрушились на берег, цунами, как правило, уже не угрожает. Не следует возвращаться на берег после первой волны ранее, чем через три часа, так как за первой волной обычно следуют другие, причем вторая и третья волны достигают наибольшей силы. Судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким ходом, а тем более у причалов, следует уйти в океан. При создании видео мы ориентируемся на Ваши отклик. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на канале.